Итак, мы с вами остановились на э, упоминании э, коллеги с форума э, коллеги Люки вот, о том, что э, несоответствие принципов действий. Да, и мы с вами попробуем сейчас это увидеть, о том, что интерпретация она, в общем-то имеет значение. Человек, воспринимающий миф, воспринимающий легенду, находясь на третьем внутреннем круге, воспринимает ее уже преломленную через эгрегориальный уровень. Эгрегориальный уровень, прежде всего, это жречество, то есть сознание некоего гуру, некоего толкователя, да, некого служителя, и впоследствии уже скажем так, в развитой культовой среде его ставленников, его проекции, которые толкуют миф, как правило, опираясь, конечно же, на человеческую природу. С одной стороны, они пытаются упростить этот миф, делая его для людей понятным в виде притч каких-то, в виде мифов, в виде сказок, в виде рассказок, но с другой стороны, Каждый из них волен делать акцент так, как считается образно текущей обстановки, назовем это так. Многие мифы переделывались под правителей, конкретных данных правителей. Многие мифы, скажем так, видоизменялись относительно их актуальности или неактуальности. Таким образом, как бы до конечного сознания, до сознания каждого человека, воспринимающего миф как образец собственного миропонимания, доходит, если не сильно усеченная версия, то эта версия может быть изменена акцентами настолько, что потеряется сама смысловая нагрузка. Ничего в этом страшного нет, если человек интерпретирует миф в определенном сценарии, в определенном образе и сказке. Нормально, человеку, человек плохо воспринимает сложные философские понятия, да, зато хорошо воспринимает нормальные примеры. Да, вот обычный, что называется, человек, чей разум не изуродован, не философским факультетом, там, ничем подобным. Но вот вопрос в интерпретации. Мы с вами на прошлом занятии начали постигать принципы построения реальности. Семь принципов мы с вами узнали. Глубоко погружаться вы в них еще будете, поскольку вы только начали их как бы на прикосновение прикладывать к своей системе. Но этими семью принципами дело не заканчивается. Вообще принципов всего 13. Но мы с вами их как бы разделили условно на два занятия, потому что первые принципы они более общие, а вот остальные, в частности, Четыре принципа, о которых мы сейчас с вами озвучим, это принципы как раз и имеют отношение к интерпретации. Я попрошу вывести на экран принцип номер восемь, который называется принципом отражения. И звучит он так. Каждый низший уровень является отражением высшего. Образ, выраженный отражением, является лишь отражением реальности. Реальность и отражение отличны друг от друга. Раз очень хорошо нам иллюстрирует вот это несоответствие. Информация, информация о развитии, о переменах по каналу связи, информационному каналу поступает от пантеона, от бога, от определенной системы приходит в наш мир, приламываясь через сознание того же самого жреца, через учение, через культ, через религию. Но поскольку мы сейчас с вами говорим об архаичных системах, о политеистических системах, то там в большей степени был развит институт жрецества, чем институт религии. И очень может быть таким образом, что сознание самого жреца интерпретировала этот самый миф определенным способом, в большей степени делая акценты на сценарии, чем на суть этого сценария. Например, миф рассказывает о том, как боги вступили друг с другом в конфликт, и этот конфликт обернулся, например, там, войной между богами. Если живец делает акцент на понимании войны, и развивает именно это событие, то таким образом в сознании человека накладывается отпечаток, отражение, что любой конфликт может быть разрешен только в виде войны. И чем дальше человек это проводит сквозь свою собственную жизнь, через поколение завещает это детям, тем в большей степени этот принцип утверждается как обязательное естественное. В магии же любой миф рассматривается не только с точки зрения сценария, а с точки зрения сути того, что написано в этом сценарии. Маг пытается вычленить принцип, понимая, что на этом принципе можно в принципе, составить любой сценарий. Но если тормозиться только на картинке отображения, то можно, собственно говоря, сам принцип и не заметить, как бы проехать мимо него. И тогда сознание выловит в качестве главного, в качестве обязательного источника и переноса информации, как необходимость, например, тех же самых войн, необходимость путешествия, необходимость завоевания, необходимость что-либо делать. То есть принцип переводится в конкретику, в делание, хотя принцип не конкретен а вот отличие между обычным человеком и магическим сознанием как раз в том что маг всегда и во всем видит принцип не шибко обращая внимание на сценарий но понимая что сценарий это то что уловит человек поэтому зная что вот здесь мы отделяем мух от котлет и человек, ориентируясь на сценарий, будет вести себя предсказуемым образом. В этой ситуации он поступит так-то, так-то и так-то, потому что это велит ему сценарий. Но маг поступит совершенно другим способом, потому что он улавливает принцип и понимает, что принцип это то, что требует развития, принцип это то, что требует внедрения, принцип это то, что требует осмысления, принцип обозначает явленную проблему, проблему непосредственно в программировании. Да? И эту проблему надо решать. Боги ее решают, как бы обнажая, смотрите, люди, вот это проблема, в реальности это проблема, здесь у нас есть определенное тонкое место. А маги начинают работать совместно с богами по нивелированию этого тонкого места. То есть они вычленяют принцип, понимают, откуда этот принцип взялся, что является его причиной, каким последствиям может принести, какая нужна инъекция в этот принцип, чтобы последствия либо нивелировать по своей, Сути. либо, напротив, как раз извлечь из этого дела еще в большей степени максимальную пользу. Это два разных подхода, и в своей дальнейшей, в дальнейшей работе вы будете учиться как раз именно магическому, разбирая в дальнейшем любой миф, который мы с вами будем изучать. Помимо сценария, который, безусловно, интересен и будоражит волну, как та категория литературы, которая взбалтывает астрал, при этом, при всем мы будем выделять оттуда принцип, понимая, что сам сценарий мифа мы оставляем пока да, на существование третьего круга, пусть отныне с ними традициями, с добром и злом возятся, а мы оставим себе принцип, понимая, что из этого принципа будем извлекать очень важные правила, правила прошивки, чего должно быть, а чего не должно быть где ошибка и как эти ошибки исправлять, и по какой причине эти ошибки возникают. Вот это для нас более важно, чем описание, кто с кем спаривается, кто кого родил, кто кого не родил, кто зачем, кто кого убил. Это все, конечно, дико интересно с точки зрения сбалтывания астрала, но за этим сбаламученным астралом надо все-таки выделять и существенные вещи, которые не изменяются от мифа к мифу, они переходят, проявляясь лишь только в разнообразных сценариях. В этом смысле, в смысле иллюстрации вот этого вот закона отражения, принципа отражения, что реальность и отражение, они всегда отличны, могу привести вам пример как человеческий например, глаз воспринимает визуальный образ. Ну вот этот процесс, я думаю, что многие из вас помнят еще с биологии с шестого или седьмого какого-то класса школы, да, когда зрачок глаз человека воспринимает световой пучок. Да, и по этому световому пучку идет определенный образ, этот образ фокусируется в хрусталике, да, фокусируется в глазу, и дальше он распаковывается в мозг, но всегда в перевернутом виде. Да, то есть вот вообще на самом деле мы как бы видим друг друга в перевернутом виде. А обратно переворачивает образ, полученный глазом, именно мозг. Он собирает из пространства огромнейшее количество этих перевернутых пучков, и дальше он их начинает складывать между собой, переворачивая обратно. Есть ли гарантия того, что он перевернет образ окружающей реальности, вот этот наш мозг волшебный, с абсолютно стопроцентным попаданием того, что пришло к нему в анализатор? Какие-то эффекты будут упущены. Все почему? Потому что, например, в мозге человека нет механизма связывания, да, например, какого-то элемента, вот, там, незримого, неплотного, домового да, и плотного собеседника. Глаз ухватил плотный образ, да, его интерпретировал, а все остальное он просто отмел. Мозг отмел это как ненужное, он отмел куда-то в мусор. Да. Поэтому каких-то элементов просто не заметил, не заметил, не включил в картину отображения. Соответственно, вот, это, вот этот образ, целостный образ реальности, который перевернул обратно мозг и показал самому себе же, он несет в себе неполное описание картины неполное неполное описание того, что со, светом, со световым пучком пришло. Вот взаимодействие реальности и отражения вот это вот очень похоже на то, как глаз принимает информацию от окружающего мира и каким образом мозг ее дешифрует для самого себя же. Поэтому мы всегда должны помнить о том, что все, что описано в мифе, это как тот образ, который пришел, перевернулся, собрался как бы в целостную картину мира и вот оно что-то получилось. Вот такой вот салат. А Соответствует ли этот салат изначальному, изначальному количеству ингредиентов, которые туда вошли? это вот совершенно не факт. это совершенно не факт упражнениями, навыками, медитациями, работой со своим сознанием. Да? Я имею в виду вот сейчас физиологическую особенность интерпретации мозга. Это все, конечно же, можно немножечко развить, немножечко изменить. Но когда мы с вами говорим уже непосредственно о реальности и о том, как эта реальность отображается, вот тут мы с вами должны быть готовыми к тому, что и вифы, и описания, и интерпретация этих описаний они требуют очень критического подхода, очень критического подхода. И только лишь вот опять же с навыком умения вычленения главного и удаления неглавного, да, мы с вами можем в большей степени приблизиться к тому самому, к той самой реальности. А что такое реальность? А об этом нам говорил еще самый первый принцип, который мы с вами узнали. Единое, реальное. Собери все в одно, и ты получишь реальность. Ближе всего единое оно у нас к первому кругу, потому что в большей степени реально. И единое это стихия. Они не меняются. Как их не интерпретировать? А вот то, что их пытается изменить, направить, перекомпоновать, управлять, вот эти информационные структуры первоосновы первого круга и боги, которыми этими первоосновами пользуются, программируя и перепрограммируя их, вот именно эти информационные пакеты как раз и разделяют реальность на уровни для того, чтобы на каждом уровне проявлялось свое. Наша с вами будет задача, конечно же, все эти уровни рассознать в отдельности, потом собрать воедино. Но ни на одну минуту нельзя забывать, что буквальное воспроизведение и буквальная интерпретация любой истории, любого мифа, любой легенды, которая дошла до нас в определенном виде, это гарантированная ошибка в понимании. Надо собрать все мифы определенного пантеона, определенной эпохи, определенного народа, соединить их все, даже если они не соединяются. Потому что, конечно, там есть лакуны, конечно же, какие-то мифы пропали, какие-то изменились, какие-то перевороны, какие-то общем-то, с которыми уже с некоторыми уже поработали. И тем не менее надо соединить элементы, которые соединяются и помнить о том, что все, что имеет отношение к константам, все, что имеет отношение к вещам ценным, незыблемым, неизменным, магия изменить не позволит. Она позволит изменить лишь только верхнюю шлуху, верхнюю пыль, да, вот эти вот облака, отображения. Но то, что отображает, она изменить не позволит. Она позволит их прикрыть, завуалировать, спрятать, но не изменить. Если мы с вами будем работать именно так, как надо работать магическому сознанию, снимая слой за слоем и соединяя лишь вещи, которые остались неизменными, видеть, что конкретно в каждом мифе повторяется просто вот одно, за другим, и соединять именно константы, а не сценарии, мы с вами в большей степени приблизимся к той самой реальности, к тому самому единому, которое, собственно говоря, ищем. Выискивая неизменные принципы, мы сумеем их приложить и к собственной картине реальности, к, собственному, к собственной системе, которую устроим, и это позволит нам и вести правильные инъекции как самого себя, так и в окружающей реальности, чтобы этот принцип Проявился, а если принцип проявляется, он проецируется на большое количество сознаний, на большое количество реальности, тем самым формируя реальность более близкую, чем третье, четвертое, пятое отображение, которое ей не соответствует. Девятый принцип я прошу вывести на экран. Это принцип достоверности, как раз то, о чем мы с вами сейчас говорим гласит он, что отражение есть точная копия реальности. Отражение есть точная копия реальности. Чтобы хорошо понять этот принцип, надо сконцентрироваться на словах. Что есть копия? Это не только как бы продублированная реальность, да? она не только продублирована, но она еще и представлена как статичная. Вот то, о чем мы с вами говорили, это присутствие какого-либо элемента на третьем круге. Первооснов. Это нам только кажется, да, что это пространство да, беспрерывное. На самом деле оно дискретное. Да, и вот все эти опыты, о которых мы с вами говорили уже неоднократно что реальность оживает лишь только тогда, когда на нее смотришь, да, то есть она становится частица, превращается в волну, а то, что у вас за спиной сейчас находится это совершеннейшая нереальность, потому что там сплошные частицы, то есть все дискретно и превратится оно в непрерывность только тогда, когда вы выделите ее своим вниманием, то есть ваш мозг интерпретирует ее как беспрерывность. Да. Но фактически по сути это дискретные картинки, которые очень удобно оценивать, их очень удобно рассматривать. Например, сознание человека может оценено быть как такая, как такая же дискретная картинка. Это в вашем понимании, в вашу жизнь. Это Череда событий, связанных временем, беспрерывная, взаимоперетекаемая, и нет никаких лакун, нет никаких э, связей. Да? А как система оценивает человека? Родился, учился, крестился, жениться. Ну, по вехам, да? то есть по каким-то результатам, по каким-то стандартам, по которым она оценивает человека, и эти оценки э, формируют некую математическую модель сознания, с которой уже как-то можно работать. Если эта математическая модель беспрерывна, то с ней вряд ли что-то можно сделать. Вот здесь принцип достоверности как раз и говорит, что сфотографированная, как бы зафиксированная статика реальности она действительно показывает реальность, но только в данный конкретный момент времени. Потому что через секунду принцип достоверности будет уже нарушен. Но стоит лишь только соединить все копии одно с другим да, и сразу же получится более или менее какая-то реальная картина мира. И вот эта картина мира, по сути, да, это человеческое ментальное тело, оно в некотором виде тоже копия, копия большой реальности, оно делает все то же самое. Да? оно каждую секунду времени фотографирует реальность, описывает ее. Вот сфотографировали реальность, ага, смотрим на нее, то есть мозг интерпретировал, перевернул, соединил, это похоже на это, да? И вот, вот на такое вот это описание. Да? Оно У меня уже есть в картине мира, мы их сравнили, они более или менее как-то совпали, а чего не совпали, мы притянули, все это явление означает то-то, то-то, то-то. То есть человек, в принципе, не анализирует беспрерывность этого мира, он ее делает мир дискретным, на каждую дискретную единицу навешивает свой определенный эрлок. Таким образом формирует картину мира. И если мы рассматриваем мир как раз вот так вот дискретно, по копиям, то в принципе ментал он именно таким образом, человеческим путем и фотографируется. Реальность, которая оценивает человека, она видит эти сфотографированные элементы окружающего мира в металле, видит, каким образом человек расставил на них ярлыки, сравнивает это со своими базами данных, да, что вот человек, который расставляет ярлыки так-то, обычно такой-то. Этот человек такой-то, этот человек такой-то. Да, придает ему определенное значение. Дальше это значение является основанием, чтобы эгрегор включил его в те события, в те события, в те события, да, сообразно собственной картине. Мира. А в магическом миропонимании картина мира плавающая. Да, сколько раз мы с вами об этом говорили, и вот те, которые на мистерии ездили, помнят да, о том, что вот это вот очень важное было условие, свой собственный ментал размягчить таким образом, чтобы ничего дискретного там не осталось, все должно быть очень плавно, кипящее, бурлящее, надо застыть в определенном образе застыли. Знаю как. Да? Не надо больше застывать, все опять расплавили. То есть вот это вот состояние магического сознания, которое такое вот с точки зрения человека абсолютно беспринципное. Да? Вот две ведьмы, восемь мнений, это как раз вот именно об этом. То есть надо вот такую картину мира для эффективности, Грегор тебя видит вот в таком вот ключе, да, и подгоняет тебя определенные события, ну, пожалуйста, без проблем, да, это нам как здрасте. Надо вот такую картину мира, тоже очень сильно запросто, да, и так далее. То есть вот это вот все очень сильно меняется, очень все, все переструктурируется согласно имеющимся в будхиале шаблонов, кое-х там тысячи, десятки тысяч, миллионы, как надо так и впишем. Но это вот гибкое сознание, она конечно приходит с с опытом, со временем, с возрастом, с образованием, с миропониманием. Понятно, что чем человек, у человека в большей степени в сознании информации, тем крепче связь со своим богом, тем в большей степени он застрахован от того, чтобы картина мира фиксировалась внешними полями как единственно неизменная. И не было возможности эти дискретные картинки соединить в кино, соединить их по-другому, да, пустить назад, наоборот, то есть вот это все, что может себе позволить свободное магическое сознание, человеческое сознание позволить себе не может, поскольку сценарий у него компонуется из тех картинок стандартным способом, разрешаемым окружающей реальностью. Попрошу десятый принцип вывести на экран. Принцип главенства также имеет отношение к вопросу об отражениях. Угласит он, что отражение, структура и порядок, в частности, структура и порядок, иерархически ниже реальности. И вот здесь вот очень важно также понимать, да, что структура и порядок это имеет отношение к, вот, к самому скелету трех кругов, двенадцати первооснов, и конкретно к тому, как этот скелет укомпоновывает сама первооснова порядка. И этот закон говорит нам очень важную вещь, по сути, да, развязывая нам руки. Он говорит, что порядок это вообще не истина в последней инстанции. Не истина, потому что порядок это тоже отражение. Если реальность сочтет, что порядок ее не отражает или отражает с искажениями, то первооснова порядка может быть очень легко перепрограммирована. Так в легендах это описывается, как боги-главы пантеонов уступали свое место да, другим богам, которые устанавливали другие принципы порядка, которые в большей степени должны, очевидно, отражать реальность, вверенную их заботу. Нам действительно это развязывает руки. Почему? Потому что когда мы с вами говорили о построении собственного мифа, собственной реальности и перестановке третьего и второго круга, неоднократно упоминала я и вы это подтверждали в своих рассуждениях о том, что первый круг трогать не надо. Он пока нам как бы не починен. Это пространство богов. Но если каждый маг имеет связь со своим божеством, более того, он может своим сознанием переключаться в контактах с различными божествами, имеющих ту же природу или ту же основу, что и его Бог, то это означает, что делая сильнее правильными действиями своего бога, так или иначе он способен принцип, который он несет вывести первооснову порядка. А это значит, что инъекции, которые начинают вводить именно это сознание мага, именно эта команда магов, становятся более эффективными и более реальными, чем, скажем так, хакерские действия, которые обычно мы действуем в окружающей среде. И, пожалуйста, еще одиннадцатый принцип, он тоже для нас очень важен. Также имеющий отношение к отражениям, называется он принцип зависимости. Отражение находится в зависимости от реальности. Исчезнет реальность, исчезнет и отражение. Тоже понятный и простой закон, также мы должны о нем. Вроде бы как он очевиден, этот закон, этот принцип, но тем не менее глубокое осмысление этого закона подвигает нас на мысль более серьезно относиться к своей работе, более серьезно относиться к своей задаче, потому что то, что мы сейчас видим и то, в чем, собственно говоря, преимущественно пребываем, это не реальность, это отражение этой реальности. Но поскольку мы саму реальность не контролируем, мы не можем контролировать и отражение. А если мы что-то не контролируем, мы становимся уязвимы от того и от тех, кто ее контролирует. Поэтому вопрос установления связи со своей силой, которая контролирует реальность, становится еще более и более актуальным для нас с вами. Вот это мы сейчас с вами осветили перемены, а следовательно, и необходимость инъекций, которые нужно будет предусмотреть, с точки зрения самого человека, который становится магом. Вот его сознание человеческое получает определенный импульс, толчки, инъекции, изменения и приближается к сознанию мага. Мутация должна быть. Но мы должны также с вами понимать, что не только сознание человека должно претерпеть свои изменения, но и окружающая реальность тоже должна претерпеть свои изменения. То есть инъекции должны вводиться параллельно не только в человека, но и в реальность. Не только в реальность, но и в человека. Иначе мы будем выпадать из реальности, если инъекции будут вводиться в реальность, а в нас нет. Или, напротив, реальность будет выпадать от нас, если в нашем наше сознании будут инъекции, а никакого отражения в реальности они не найдут. Соответственно... Та тема, которую вы обсуждали, и мне бы хотелось ее упомянуть, потому что очень важную работу на самом деле вы проделали, хотя многие из вас говорили, что это работа лишняя. Напоминаю вам, коллеги, да, второй закон, и даже потому что первое занятие, которое мы с вами уже прошли, это вопросы о лишней работе. Да? Недаром мы с этого начали, чего у человека больше желаний или навыков. Это не напрасно мы с этого начали, потому что я хотела показать вам всю ценность навыка человека на, на, в отношении двух принципов, знать-сметь-уметь молчать, знать-сметь-желать молчать. Насколько ценны навыки в человеке выше, чем его желание. И у мага это так всегда должно быть. Поэтому для мага не существует понятия лишняя работа, для него существует пригодится или не пригодится. Я научилась сегодня печатать там, не знаю, на печатной машинке. Я не уверена, что мне это пригодится, но вдруг пригодится. Да, я сейчас потратила на это время, вроде бы как время совершенно напрасное. Да, но этот навык у меня есть, значит, я в любой момент его могу вытащить и применить. Вот то же самое сделали и вы, коллеги, в частности, моя благодарность Алексею Кобелеву, который проделал в общем-то титанический труд по раскрытию взаимодействия первооснов друг с другом. Да, в отношении схемы движущейся, схемы трех кругов. И я вас уверяю, коллеги, вам это пригодится. Вот эти 64 структуры, 64 способа, которыми вращаются круги. И тот анализ, совершенно замечательный, который он провел, тоже вам пригодится не завтра. Но впоследствии, когда вы будете постигать тот или иной пантеон, ту или иную систему, вычленять оттуда принципы, вот тут-то вы вспомните Алексея добрым словом, скажите, Алексей, вы сделали самую в общем-то, кропотливую по сути работу. Да? И этот инструмент у вас уже есть. Вы просто вернетесь на какую-то там страничку да, форума и возьмете оттуда всю нужную для вас информацию. Круги действительно должны быть свободны, вы абсолютно правы, потому что как только мы фиксируем, и Алексей вам это продемонстрировал в своей работе, как только мы фиксируем какой-то круг в статике, система становится нереальностью но отражением. В этом отражении можно абсолютно точно получить какой-то результат один из 64. А остальные 63, конечно же, не получить. А вот задача Мага, программиста абсолютно точно знает, какой результат в какой комбинации однозначно будет, а каких 63 однозначно не будет. Значит, надо видеть все результаты по всех 64 комбинациях. А если вы, коллеги, присовокупите к этому делу еще и 4 стихии, то комбинация у вас значительно больше. Сами понимаете, это в общем на несколько жизней работает. Да? Поэтому, поэтому вот эта вот работа она вам пригодится. Опять же, напоминаю, для чего мы сейчас работаем, что называется, коллективом, котлом, да? мы валим в общий котел достояний, мысли, эксперименты, наработки, возможности, для того, чтобы впоследствии заняться уже формированием реальности профессионально, сообразно своим потребностям склонностям, возможностям, умениям и, конечно же, тяги вот этой самой внутренней магической тяги, которая выше самого человека. Я имею в виду разделение на светлый и темный поток, да, где светлые соединяют программы, соединяют с реальностью, формируют реальность, темные ее проверяют, темные вводят инъекции, темные ее испытывают для того, чтобы она была абсолютно универсально сильна. Далее, коллеги, что еще хотелось бы отметить, поскольку в, вашем, в ваших рассуждениях также я не увидела единодушие по поводу вопроса, все же как правильно формировать вот эту вот новую реальность с измененными кругами совсем с нуля вот совсем совсем с нуля или все-таки уже на базе чего-то ну здесь чтобы вы Понимали, а когда мы с вами будем прикоснемся уже непосредственно к Пантонам, вы это увидите, да, что действительно все политеистические системы они развивали вопросы с нуля. И там, где есть, абсолютно точно указала коллега, наконец-то кто-то дошел до Мирча Элиады, там, где есть космогонические мифы, там всегда система более целостна и более полноценна. При этом надо понимать, что монотеистические религии это как раз были системами инъекциями, попытками инъекций. И хоть они себе космогонические миф почти все напридумывали, ну, в частности зарастреизм, первая монотеистическая, можно сказать религия, иудаизм. Да? мусульманство на эту тему даже заморачиваться не стало у него там нет космогонии. Да? христианство тоже в общем-то воспользовалось первыми книгами Бшита да, бытие в общем ничего нового не изобрело и так далее.. То есть, это уже были структуры, предназначенные для инъекций. То есть в данном случае эти инъекции как бы говорили соединение всего со всем. Ну, вы сами понимаете, что получилось как-то нешибко хорошо, поэтому, в общем-то, мы не можем считать эту, эти монотеистические системы универсальными инъекциями, а задача вообще-то перед магическими системами стоит, как, чтобы создать универсальную. Да, поэтому так, забегая на будущее и вперед. Поэтому, конечно, космогоническая система для нас более или менее предпочтительна. Другое дело, сможем ли мы воспользоваться этой силой, воспользоваться этим ресурсом, то есть, выражаясь другим языком, предоставят ли боги, с которыми мы взаимосвязаны, которые есть суть мы, предоставят ли они нам такую возможность. Человеческое сознание, например, отрезанное от своих богов и насильственно подключенное к пророкам, богам монотеистической системы, они такого права не имеют. Они имеют право делать только инъекции в уже существующую систему, Построить новую, у них нет доступа ни для стихийных сил, не для первозданных информационных пакетов, из которых все это дело изначально, начинает твориться. Они не могут собрать дерево, хотя бы текущей реальности, не говоря уже обо всем остальном, они могут только ну, уже существующее древо жизни, прививать древо познания добра и зла и смотреть, что же из этого получается. Да, пока как-то наука процветает, но и только. Да, а все остальное, к сожалению, находится в паралисе, в колоссальном. То есть о гуманизме здесь речи быть не может. Поэтому здесь, в общем-то, возможно, вам пригодится комплексный подход. Комплексный подход. То есть и возможность творить собственное древо с тем, чтобы его частично прививать на уже существующее, частично оставить в автономии частично устраивать между ними какой-то там симбиоз и взаимосвязь. То есть здесь методов на самом деле много, и оптимальный будет выбираться тогда, когда будет испробовано очень много что. На самом деле мифы, легенды и даже научные опыты. По сути, если мы с ним, на них будем смотреть именно такими глазами, то есть научимся смотреть на информацию, которая нам приходит из внешних источников сегодняшнего дня, с точки зрения опять же обязательного вычленения оттуда принципов, нам надо с вами от этого научиться и от разговоров бабок, и от новостей, и от собственных снов, и от беседы со своим ребенком вычислять именно принцип, который, который несется с этой информацией. Не сам, не сам сценарий, а ставим сценарий играющимся в жизнь. Да? А поскольку мы под жизнью начнем все-таки, я надеюсь, когда вы сформулируете нормально, что есть жизнь в абстрактном смысле, дадите эту правильную формулировку и распакуйте ее соответствующим образом, чтобы принцип там был главнее сценария. Да? То есть само правило судьбы важнее судьбы, вот тогда у вас получится приобрести вот этот вот навык. Мы с вами, конечно же, будем тренироваться и на мифах, и на рассуждениях, собственно говоря. Вот те, кто например, у нас в школе на рунах учится, они вот этот вот метод уже знают. Да? Там разбираем какой-либо миф, мы пытаемся извлечь оттуда смысловую компоненту. То есть о чем, собственно говоря, нам пытались рассказать боги вот этой истории. Да? Явно не о том, кто кого любил, кто кого полюбил, кто кому, чему, кому жизнь испачкал. Нет, совсем не об этом. Вот. Но, опять же, имея такой навык, он обретается достаточно быстро. Потому что, откровенно говоря, смотреть на ситуацию, смотреть вообще на, на, на любую реальность и на любое отражение ее, вот с таких позиций человеческому разуму более свойственно, чем просто играть в сценарий, потому что человек все таки со своим богом имеет более естественную связь, чем с отраженной реальностью. То есть в отраженной реальности он сам усиливает, он сам удерживает себя, и его удерживает в большей степени насильно, чем естественно. А связь со своим Богом ⁇ это естественная, она изначальная связь. Другое дело, что она, кроме как твоей силы и его силы, больше ничем поддерживаться не будет. А в отражении тебя удерживает огромнейшее количество сил. И поэтому здесь может быть как бы проигрыш такой немножко не в твою пользу. И тем не менее, вот это вот формирование с нуля. В свое время философами, учеными да, и очень давно были сформулированы некие логические парадокс. Те, кто увлекается этими парадоксами, я думаю, что очень быстро вспомнят, о чем я сейчас говорю, а те, кто не увлекается, рекомендую попробовать увлечься, это действительно, действительно увлекательно, особенно если их не просто читаешь и смотришь, слушаешь интерпретации, а начинаешь размышлять над ним сам. А продукция это как бы основа логики, да, основы логического бинарного миропостроения, которое у нас есть сейчас. Но а, дело в том, что человеческий мир и человеческая ментал, он основан на бинарной логике, то есть да-нет, черное-белое. А вот магическая логика, она строится немножко на других предпосылках. Она совершенно не бинарная, там есть и может быть, и вероятнее всего, и скорее всего нет, и иди ты к чертовой матери. То есть, Куча, куча разнообразных вариантов, которые в общем-то мы применяем по договоренности. Вот один из таких парадоксов, как например, парадокс TСя, очень хорошо вот иллюстрирует как раз вот этот сапоментальный вот, вопрос, что интереснее и что правильнее с нуля или прививать. А парадокс TС он заключается в следующем. Вот есть, Корабль, да, который, на котором ТСА плавал на остров Крит, это известная история, да, как он там с Минотавром боролся и спасал несчастных афинян. И этот корабль впоследствии стал нечто вроде таким, ну, сейчас бы сказали, таким передвигающимся музеем, да, такой, музеем на колесах, а тогда это был символ религиозного поклонения. То есть это был такой фетиш человеческого подвига. Да человек как символ, который да, бросил вызов воле богов, воле титанов и их победил, ну, в общем, где-то так. Да. И вот этот корабль очень долго значит, его перемещали да, с одного места на другое, праздники с ними были, там, определенные мистерии проходили да, при наличии этого праздника. Ну и понятно, что с течением времени корабль начал ветшать. И его начали понятно ремонтировать, заменяли какие-то определенные детали. И вот по моему Аристотель первым озадачился вот этим вот парадоксом. Вот сейчас мы говорим этот корабль, да, меняем оснастку поменяли мачту поменяли, там еще что-то поменяли, еще что-то поменяли по мере хождения в негодность. А вот когда мы поменяем вот абсолютно всё, вот все будет новым, мы можем с уверенностью сказать, что это вообще тот же самый корабль, корабль тисе, или это будет уже что-то другое. Вот Аристотель настаивал, что да, это будет тот же самый корабль, хотя если мы каждый год будем ему что-нибудь доменять. почему? Потому что он несет в себе суть, то есть смысловую компоненту. Он всегда был кораблем ТС, и кораблем ТС останется, даже если мы поменяем в нем все, и не по одному разу. Если там от ТС не останется вообще ничего, и к чему прикасался ТС, и что пребывал его эпоху, тоже все придет в негодность, все будет подлежать замене, он все равно останется кораблем ТС, потому что он ТС. Потому что он на нем плал. Да купи но при этом, при всем, это копия, которая содержит нечто нематериальное. И это нематериальное позволяет ему всегда быть кораблем ТС, даже если деревья, из которых создан новый корабль, да, родились через тысячу лет после того, как умер сам ТС. А вот это очень важный момент, да, потому что здесь вот этот вот парадокс. Его много можно осмысливать, у него много различных составляющих. Опять же, были философы и логики, которые считали, что нет. Это уже, как только мы под последнюю гаечку сменили, все, это уже не корабль тесает. Некоторые считают, что как только мы сменили например, ключевые, там, ростру, например, и штурвал, чего касался тесает, а все остальное, это хоть сколько угодно менять, это вообще ни на что не влияет. Но вот ростру и штурвал вот это вот что было. А вот все остальное вот это вот не имеет существенного влияния. То есть, опять же, что подразумевать под носителем сути? Аристотель считал, что это память, это имя и, конечно же, все, что связано со взаимодействием этой памяти. Прежде всего, предполагалось, что если какая-то новая часть существует наравне со старым, то она забирает из себя частично память, которая с ней делится старая и через некоторое время становится, по сути, носителем той же самой компоненты. Изменится там что-нибудь? Ну, возможно, изменится, но не настолько существенно, чтобы потерять суть. Возможно, там корабль Тесея был сделан из астралиста, а мы заменили там, не знаю, на сосновый элемент. Сосна это немножко другая биологическая структура, и, возможно, она какие-то информационные компоненты не запомнит или запомнит как-то иначе. Но самое главное, что и то, и другое древесина, древесина плавает по воде, они используются в кораблестроении, суть она запомнит. Я корабль, я корабль ТС. Далее, и вот так вот, когда мы подгружаем всякий раз новую часть, к старой, они также обмениваются вот этой вот информацией. Таким образом, когда самая последняя новая часть будет заменена, старая часть будет заменена новой, старые которые, части, которые уже тоже новые, да, но которые уже успели впитать информацию от своих предыдущих замененных частей, передадут информацию самой последней новой части, и все равно это останется кораблем вот так рассуждал Аристотель. Современные ученые недавно провели определенный опыт. Работали они по исследованию вопросов омоложения. Ну, да, это лавры профессора Преображенского никому покоя не дают, да? но профессор Преображенский вскрывал Шарикова. Сейчас над собачками издеваться уже так не позволят. Наши экспериментируют, современные в современном смысле, экспериментируют на мышах или на крысах. Но эти вроде как на мышах. Значит, что они сделали? Они решили установить опытным путем, сможет ли молодой организм омолодить старый? Для этого они взяли старую мышь возрастную и совсем молодую и соединили их кровеносные системы. Ну, такой вот жуткий да, опыт, но тем не менее они поставили себе задачу посмотреть, что на что влияет. Выяснили, что, Сколько бы раз молодую мышь не подружали, как бы не присоединяли к старой, старая никогда не молодеет, но молодая всегда стареет, всегда. То есть старая, обладая больше информационной мощью, наверное, временного, да, можно так сказать, временного прожитого интервала. Она перебивает я и молодость энергию. Да? Вот Информацию управляет энергией. Мы с вами этот принцип знаем достаточно давно. Правда, ученые ничего нам не сообщили относительно того, что будет, если к старой мыши подгрузить две молодых, три молодых, четыре молодых. То есть имеет ли значение объем, величина и размер. По крайней мере, мы говорим вот... Один на один. Да? Одна система законченная целостная, вторая система законченная целостная, если они в этом отношении одна целостная, вторая целостная, равны в целостности, то старая целостная будет информационно подавлять молодую целостность. Это говорит о чем? О том, что молодая система, которую, молодое древо, которое мы с вами будем выращивать, если инъекционно прививать ее к старому древу, то, скорее всего, она очень просто превратится в старое древо. Да? То есть, возможно, прививок надо много, возможно, прививки должны быть массовые, возможно, надо прививать корневую систему, а не ствол. Но это же говорит нам и о следующем. Прививка она изменяет генетику дерева, да, если мы продолжаем аналогию с деревом. То есть она изменяет генетику дерева, это мы даже в истории с Амелой знаем. Амела долго может висеть на дереве, на дубе на том же. Но через несколько лет, если сравнить генетический анализ вот старого дуба, да, первого дуба и нового дуба, он, генетика через несколько лет нового анализа она покажет изменения. То есть амела вспрыскивает определенные, в случае биологии ферменты, но здесь как бы информационные пакеты, которые заставляют изменяться сам ствол, сам принцип его существования. Но при этом дуб остается дубом, он не становится кленом. Он просто меняет, возможно, принципы выживаемости, возможно, становится немножко меньше, немножко короче жить, возможно, не так сильно разрастается. Да? Но, по сути, он не изменяется. Это дает нам возможность понимать одну простую вещь. Поскольку... Указанные парадоксы и опыты показывают нам о том, что инъекция, привитая к стволу, существенно его не меняет, это нам, коллеги, очень сильно облегчает также нашу с вами задачу. Почему? Потому что ствол, он не сделан существующей системой, с которой мы сейчас с вами работаем. Ствол, ствол как раз сделан древними политеистическими системами. То, что сейчас эта система отображается вот таким вот образом, это следствие инъекции. Но суть ствола осталась прежней. Ну, здесь, возможно, будет уместен такой образ. Представьте себе, что на большом могучем дубе завелась амела. И эта амела разрослась таким образом, что она опутала каждый листочек. И каждый листочек скрыт под этой амелой, как бы потеряв связь с, со стволом. То есть он имеет, но всегда через амелу. То есть вот амела сначала высосет сама соки, а потом через себя уже отдаст этому листочку. А вот существующая реальность, она вот напоминает как раз вот такую вот комбинацию, где каждый листочек ⁇ это человеческое сознание. Он произрастает с этого дерева, но Амела, как вот этот вот эгрегориальный круг, да, вот эта вот привнесенная система пришельцев, она не дает возможности установиться этой связи питание напрямую. Она позволяет это делать только через себя. Соответственно, каждая инъекция может быть сделана контраинъекция, которая ее нивелирует, то есть убирает эту амелу, устанавливая связь непосредственно проростка и материнской основной Структуры. Поэтому, выращивая какое-то дерево в настоящий момент, дерево текущей реальности, я имею в виду, разрабатывая его в облаке, мы должны с вами прекрасно понимать, что, во-первых, мы его будем делать по образу и подобию той системы, которая есть судьбы, то есть изначальной системы, матричной системы, и изучая взаимодействие различных инъекций к этой системе будем смотреть, какие инъекции ей полезны, какие бесполезны, какие ей вредят, а какие ей помогают. Опять же для того, чтобы установить эту прямую естественную связь листочек и ствол, да, то есть непосредственно минуя разнообразнейших посредников, Ну а посредники будут корни удобрять например или еще что-нибудь делать полезное. Далее, также в правилах была оговорена, что начинает развиваться какая-то рабочая первооснова. Здесь коллеги, также я вам хочу напомнить о том, что первоосновы, в первоосновах существуют правила иерархии. Мы с вами помним, что иерархия не нарушается, и первоосновы второго круга они зависят от работы и информационной наполненностью первооснов первого, а, соответственно, первоосновы третьего круга зависит от первооснов второго круга. В этом отношении и это иллюстрирует этот принцип. С другой стороны, это правило иллюстрирует следующий принцип двенадцатый принцип. Я попрошу его отобразить также на экране. Двенадцатый принцип – принцип близости. Он гласит, чем ближе Уровень к единому, тем совершеннее его природы. Функция каждого уровня зависит от удаленности от единого. Функция зависит от удаленности. И здесь также этот принцип раскрывает перед нами не просто обязательность этой иерархии, но и показатель уровня иерархии. Здесь можно сказать, что каждый уровень первого, второго и третьего круга, это как раз и есть вот эти вот уровни, да, это как отражение в отражении. Существующая реальность с тремя кругами, где жизнь, смерть, любовь и ненависть находятся в третьем круге, это отражение второго круга, то есть эгрегориального круга. Эгрегориальный круг не заинтересован в том, чтобы в третьем внутри проявлялись принципы. Принципы они вуалируют, они работают как раз именно со сценариями, то есть с отражениями. Пусть отражение находится, находит свое отображение, да, в, в дискретном мире третьего круга. А, вроде бы есть какая-то иллюзия наполненности, вроде бы есть какая-то иллюзия проект, про, про, про, про, эм, пролонгированности да, существующего, существующей реальности. Но если третий круг с первоосновами любовь, ненависть, жизнь и смерть становится вторым кругом, то отражением становится уже эгрегориальный мир. Претерпит он свои изменения? Да вне всяких сомнений претерпит. претерпит. И уже не идея будет управлять разумом человека, а разум человека будет перебирать, в данном случае мага будет перебирать идеи как опыт, как исторические факты, как знания, как эффекты воздействия на различные реальности. И умение моделировать эти самые реальности, но ни в коем случае не позволяя искаженные идеи, да, собирать реальность по алгоритму, который непосредственно к реальности никакого отношения не имеет. Поэтому здесь вопросы, в какую первооснову делать инъекцию, здесь нужно хорошо понимать да, и свое положение, и свою связь с этим богом. Если связь с богом есть, то инъекция в первооснову первого круга она возможна, то есть по связи. По этой, да. Если связь со своим богом пока не проявлена, то возможно делать инъекции только в первооснову второго круга при условии, что мы там закрепляемся. А если соответственно, в третьем круге, да, то, то это только эгрегориальная система и более ничего. Но опять же, мы с вами должны помнить, что есть еще одно правило, правило равновесия, которое говорит о том, что мир поддерживает равновесие и каждая первооснова, каждое действие должно подразумевать, что будет равновесие и равновесие должно соблюдаться. Отсюда мы можем сделать два вывода. Первый, когда мы разрабатываем какую-либо инъекцию и планируем ее подгружение в определенную первооснову, то мы должны понимать, что мы должны разработать еще дополнительные инъекции, как минимум три, в первоосновы того же самого круга чтобы для уравновешивания. Либо же второй вариант, мы должны настолько хорошо знать систему взаимодействия, чтобы суметь просчитать реакцию системы, как она будет сама себя уравновешивать. Вот это вот как раз к принципу, о котором мы с вами также говорили, что любое магическое действие должно быть достаточным, но не избыточным. Поэтому для магии, конечно, второе, второе правило, в смысле просчета, оно в большей степени предпочтительно, но это много надо знать. Это надо знать реакцию системы, то есть знать ее программные программные эффекты на любое воздействие, да, скорость реакции, потому что она не всегда сразу, она бывает иногда замедленна, да, сама, сама система, то есть она уравновешивает, но через какой-то определенный момент, да, через какой момент, что можно сделать в этот момент да, и так далее, как, как это отобразится непосредственно уже в третьем круге, то есть что будет, то есть вот это вот все надо видеть и просчитать. Для этого, конечно, надо иметь большой объем знаний и возможность доступа к большому количеству памяти. Да, памяти того, что уже было. И здесь, коллеги, также вы молодцы, что, в общем-то, с юмором, но тем не менее вы указали о том, что же вообще такое есть инъекция с точки зрения ментального плана сегодняшнего дня. Да, все варианты возможных интерпретаций, это вы большие молодцы. Но в данном случае как бы, должны понимать, что эта инъекция в данном случае это не просто умозаключение, что плохо в системе и что должно быть изменено. Это само собой, это мы должны понимать. Инъекция это программа-действий это всегда действие, оно будет уже устранять нежелательные явления. То есть это в любом случае какое-то реальное привнесение изменений в ту первооснову, а соответственно и в реальность, и в отображение реальности, которое максимально будет выполнять вот эти все условия, с которыми мы с вами Говорили. Я вот для примера как бы составила для вас табличку такую, как это все можно фиксировать, да? вот я попрошу сейчас тоже ее на экран вывести. Обычно вот эта вот такая таблица, как проект, да? вот этот вот проект который, который мы пишем, да? На первом этапе, на этапе вот разработки, на котором вы сейчас находитесь, вот тот котел, который, о котором мы с вами говорили, обычно все записывается, все выявленные проблемы записываются, что называется, без группировки пока. Да? Вот есть проблемы, мы видим, вот реальность, да? она на нашем родном стволе. Бог знает, что происходит. Да? Вот это вот... Вот это вот безобразие надо срочно исправлять. И мы с вами видим, что вот он ствол, вот она изначальная система, связь, бог, человек, Возможность магического воздействия, магического построения реальности, взаимодействия всем вместе без потери индивидуальности. Мы видим, что сейчас вот с инъекциями, которые были сделаны в качестве монотеизма, в качестве дальнейшего социального и цивилизационного развития, они, вот эти вот эффекты, они не держат. Да? И мы с вами составляем план определенного рода преобразования, что надо сделать с этой системой, чтобы изменилась она, в данном случае это выражено в техническом задании перемены второго и третьего круга, мы себе определяем фронт работ, как вот, например, да, то, о чем мы с вами говорили. Вот первооснова ненависть должна встать на уровень второго круга и, возможно, поменять свою формулировку. То есть стать не ненавистью, а, например а знанием. Да. Но просто переименовать это, это неправильно. Да, за любым словом стоит суть, стоит понятие. Это значит, это понятие надо сформировать, а следовательно, что надо такое сделать, какую инъекцию, прежде всего, в самого себя ввести, чтобы понятие ненависть трансформировалось в понятие знания. А понятие зло стало абсолютно, например, конкретным. Да? И вот это вот мы себе записываем в задачи. Мы еще пока не понимаем, как это нужно сделать, но мы должны понять а следовательно, чтобы мы не забыли об этой задаче, мы ее записываем в работы. И вот так вот списком, списком, списком мы заполняем все выявленные необходимые преобразования, потому что если мы о них забудем, они не будут сделаны, мы не достигнем нужного эффекта. И как только эта проблема, нежелательное явление, как это называется в программировании, в создании, древо текущей реальности, преображение его в логическое древо, вот эти вот все элементы, необходимые для подобного действия, нужно все записать, все отработать. Например, как... Следующая выявленная вами проблема, я ее зафиксировала также вторым пунктом, это о том, что большая масса людей, возможно, не готова будет принять такие изменения. То есть они привыкли жить скажем так в опутанности омелой и не представляют себе другого, другого, другого образа жизни. Слово магии их пугает, слово религия расслабляет, то есть они привыкли слушаться эгрегор и максимально пренебрегать, терять, избавляться от своей индивидуальности, то есть становиться таким, как все, для того, чтобы вот это чувство страха, чувство незащищенности да, было немножечко нивелировано. И мы с вами понимаем, что если прививать собственную инъекцию, она коснется неизбежно всех, а это значит, что если такое необходимо будет сделать, значит необходимо будет сделать соответствующего рода инъекции, которая вот эти вот маленькие листочки, мгновенно освобожденные от амилы, не заставят дрожать от страха и опадать, становиться мертвыми да, от ужаса, о том, что их теперь никто не защищает, а наоборот, хотеть освободиться от этого, то есть добровольно, по желанию, да, какая инъекция может заставить людей захотеть скинуть вот эту вот искусственную ярму, паразитирующую на их природных суках. Третья задача, да, которую я также из ваших умозаключений и рассуждений выловила, это о том, что принцип индивидуальности должен стать как бы, ну, вот что-то сродни уникальности, да, вот той, которую мы с вами обсуждали. А почему это должно произойти? Потому что мы про магические круги с вами говорили, и круг колдовства, третий, да, он такой немножечко ограниченный, да, то есть как лаборатория, мы с вами говорили, да, это такая лаборатория, где отрабатываются определенные приемы. Тогда как вот жречество, институт жречества, это целый институт, да, знает, зачем он работает, он налаживает определенные научные изыскания, универсальные знания, которые могут быть применимы много к чему. А тут вдруг раз, и они меняются местами. И сам принцип жречества как принцип коллективности, как принцип групповой работы, как принцип много людей служат одной идее, нивелируется по значимости и по уровню по отношению к колдовству как принцип индивидуальной работы. То есть то, что мы раньше считали умаленным, должно стать самым главным, а самое главное, что мы считали выше, собственного, выше собственной личности, выше собственной индивидуальности, например, Коллективная потребность, да? мы ее низводим до уровня слуги, до уровня исполнителя, до уровня того же самого лаборанта, беря оттуда только наработанный опыт, но не считаясь абсолютно с интересами глобальных задач, эгрегориальных систем. Какие здесь нужны инъекции? Возможно, увеличение бытийной массы при развитии индивидуальности, то есть когда человек превращается в мага и способен работать сам. И наоборот, уменьшение бытийной массы как показатель силы, когда он вынужден, понимая недостаток собственного сознания, недостаток, например, невозможность взять весь поток информационный от своего бога, ему надо обязательно со своими вот такими же элементами, частями бога, кооперироваться в один орден, например. И тогда все вместе они этот канал, возможно, возьмут. Тогда все вместе они представляют собой целостность, а каждой по отдельности нет. И поэтому каждый по отдельности проигрывает тому, кто представляет собой целостность. И здесь орден всегда будет проигрывать индивидуалу по бытийности, тем самым стимулируя человека самому собирать, в себе недостающие части, чтобы сознание бога и твое человеческое магическое сознание соединялось без потери свойств, без, без урезания частот. Возможно, да, это как всего лишь как один вариант, но возможно вы придумаете еще что-нибудь. Вот таким образом вы, возможно, будете в дальнейшем заполнять эту таблицу. И сразу вам хочу сказать, что вообще в идеале видеть в будущем. Когда в левой колонке, да, ну, те, кто давно у меня учится, знают мою любовь к таблицам, потому что в них всегда все можно увидеть и, и, и описать. Да. Вот. Ну, возможно, вам приглянется другая форма, но вот чем приятна эта таблица, в ней сразу все, все видно и количество задач, и количество решенных задач. Так вот идеальной инъекцией считается та, которая будет удовлетворять и решать любую проблему, одним единственным универсальным действием. Но это, так, утопия, на самом деле, я хочу сказать, что никакая система пока еще такой универсальной инъекции не сотворила. Ни одна. Хотя... В общем-то пытаются. Монотеизм в свое время для этого и был организован, чтобы сознание всех людей привести как бы в единообразие, да, чтобы никакое сознание не работало в противовес другому, но при этом, при всем как бы вот эта одна инъекция будет становиться универсальной для абсолютно всех людей. Но все же одинаковые, все одинаковые, все под одну гребенку подстрижены, все одинаковый крест на, на, на шее носят. То есть сознание, приведенное в соответствие с эталоном, должно воспринимать разработанную инъекцию стандартно, согласно описанию. Да? Ну, все же дискретные фигурки, все же дискретные кадры. Да? И, соответственно, если мы всех вместе соединим в единую картину мира, она она будет такая, которая воспримет эту инъекцию буквально раз и ново. Вот такая вот была изначальная задумка, но сами понимаете, что не получилось. Да? Формы крестов то у всех разные. Некоторые даже вообще полумесяц носят, да? некоторые В общем, на других местах своего тела носят связи со своими божествами. В общем, короче говоря, это все не то. Соответственно, универсальной инъекции, если кто-то сумеет ее разработать, но ну вдруг мы. Да? Вот она должна как раз абсолютно соответствовать таким характеристикам. Когда в правой колонке инъекция будет записано только одно единственное действие и оно будет решать махом сразу абсолютно все выявленные проблемы которые вы сумеете написать. Поэтому, сами понимаете, чем больше выявите вы проблем, тем с большей точностью, с большей универсальностью у вас есть шанс создать ту самую универсальную инъекцию. Кто знает? Мы все, коллеги, работаем на эту задачу. Сознание, опутанное амелой, оно ведь Но оно умирает. Она оно умирает. И очень многие работающие здесь это все, все, все прекрасно понимают. И, конечно, не одни мы такие. Да? Очень многие команды и люди, и отдельные сознания работают на поставленную цель, работают на поставленную задачу. Кто-то пишет книги, которые переворачивают сознание, кто-то песни пишет, которые невозможно запретить никакими цензурами, традициями да, и прочим, прочим, прочим. Кто-то вообще дальше пошел, да, считая, что... Существующая финансовая система, это и есть та самое злобное Амела, которое надо уничтожать да, под именем Сатушина Комоту, устраивает но, но новые финансовые возможности и разрабатывает альтернативу, скажем так, вот этой вот опутанности Амелы. Каждый работает в своем ключе, да, избавиться от, вернуться к собственной индивидуальной силе. Но это Действия они пока не универсальны. Кто-то любит Высоцкого, кто-то не любит Высоцкого. У кого-то он раскрывает душу и позволяет Ермосовске сплечь, а кому-то вообще ни о чем, да, о чем там поет пьяный наркоман. Кто-то видит, допустим, да, в том же блокчейне и криптовалютах возможность избавиться от кабалы банковской, а кто-то боится ее, как огня, то есть это не универсальная инъекция, она, возможно, и сработает когда-нибудь, но чем дольше времени разрабатывается и приживается инъекция, тем больше возможности у контрсистемы составить контринъекцию. Поэтому здесь, сами понимаете, вопрос скорости, да? вопрос скорости имеет значение. Ну и, конечно, разрабатывая определенную систему, ни на одну минуту нельзя забывать о том, что уникальность ⁇ это самое главное, наверное, то, что можно, может измениться. Вы можете переделать инъекции, вы можете изменить методы, вы можете сделать все, что угодно, что будет менять ваше позиционирование пространстве, сада, древа, леса, да, как угодно, но при этом уникальность, она меняться не должна, то есть дуб не должен превратиться в клен, только потому что клену лучше здесь выжить, да, только потому что клен более устойчив к хамеле, нет. Если дуб, значит дуб. Если клен, значит клен. Если ромашечка, значит ромашечка, и ничего другого быть не может. В этом отношении я хочу поблагодарить Андрея, который очень красивый принцип уникальности э, описал, э, как то, например, э, что сознание должно знать свои границы и не нарушать чужие, да, вот как, как одно из свойств этой уникальности. То есть вот та самая э, деликатность, уважение да, к потребностям другого человека, это вот гуманизм такой возведенный в высшую степень. Что э, Конечно же, должно быть отсутствие прямого карательного контроля над человеком. Нет для человека выше ничего, чем свобода. В этом отношении, чтобы... Развить эту тему я не буду тратить наше с вами время на это. Я отсылаю вам к трудов, например, тех же анархистов, например, того же Кропоткина, да, который много чего описал относительно свободы. и В частности, упомянул такую вещь о том, что чем более человек образован, тем более, тем более у него бага, больше багаж знаний, тем больше он вы, ци, начинает ценить не только свою собственную свободу, но и чужую. И что свобода является самой главной, наверное, высшей ценностью для того, для кого ценны знания. Да, то есть выражаясь, как бы перекладывая это на нашу систему, которую мы создаем, что свобода, наверное, будет являться одним из наиважнейших инструментов для системы, для первоосновы знания для, или ненависти, да, чтобы она превратилась ненависть превратилась в знание, должна быть прививка вот той самой измененной свободы, она должна стать важным, наиважнейшим инструментом. Наиважнейшим инструментом. И здесь вот, вот этот прямой карательный контроль, да, который вот должен отсутствовать, здесь возможно подумать над инъекцией, которая будет как бы показателем да, вот показателем правильности или неправильности твоего позиционирования, магического позиционирования на древе реальности вообще во, всем, во всей системе взаимодействий. Например, усиливающаяся и, наоборот, уменьшающаяся связь со своим богом. Там, где правильные поступки, правильные действия ведут к приближению, а неправильные поступки, нарушения законов, да, прописанных в системе, наоборот, ведут к удалению, например. Да. Также хорошо высказал Андрей, насчет наработки бытийной массы, что она это всегда должно идти вот самостоятельно, да, то, о чем мы говорили, индивидуальность, манифест индивидуальности. И никогда не за счет конкуренции друг с другом, потому что, это, опять же, конкуренция это та же война. И люди конкурировать друг с другом иначе, чем принято, скажем так, в эгрегориальных мирах, в тех проекциях, которые они спускают, они не могут. И величайшее искусство спора людьми забыто абсолютно. Вот то, что вы сейчас демонстрируете на форуме, это как раз и есть возврат вот к этим удивительным забытым истокам, которые пробуждаются лишь только тогда, когда сознание фиксируется на втором круге. Откройте любое обсуждение, например, в любых соцсетях, а это чисто третий круг, да, и посмотрите, там, с какого поста начинается гавканье друг с другом и обкладывание всеми приличными и неприличными словами. Это механизм третьего круга. На втором круге это высочайшее искусство спора, это прежде всего слышать своего собеседника, будучи уверенным, что он тебя слышит не меньше. Да, и относиться с уважением даже к самой плохой поэзии, да, вот, <смех> метод пришельца Константина, даже к самая плохая поэзия и даже самый плохой поэт при этом при всем нуждаются, чтобы его поняли. Да, и вот даже самое неправильное мнение не может являться неправильным настолько, чтобы автор этого мнения был морально уничтожен, да, как это например, происходит в социальных сетях, то есть на, на сравнении. И конечно вот правильный момент также упомянут Андреем, это осознанность и ответственность. если она будет присутствовать в сознании каждого человека как индивидуальное мерила погоняла, естественные, естественные маркеры, то тогда в карательных функциях эгрегориальных систем, как собственно говоря, и в них самих, ни в религиях, ни в государствах, ни в любых других системах. У них просто не будет нужды. Они и сами себя как амелы, которых просто никто не питает. Просто никто не питает. Ольга высказала правильную мысль, что в этом контексте естественный отбор должен быть сложнее. Конечно, он должен быть сложнее. Он должен выходить за рамки третьего круга и не подразумевать просто умирание да, и возрождение, да, возвышение как любовь ближних и умоление себя как ненависть ближних. Да. Все должно быть немножечко иначе, и принципы естественного отбора, они также как о чем говорила с самого начала, они должны быть предусмотрены. Побеждает сильнейший, что есть победа, что есть сильнейший. Да? И выживает сильнейший, что есть выживание, что есть сильнейший. Разобрать и вписать да, в какую-то определенную первооснову. Может быть первосного порядка, может первооснову жизни. Вы об этом подумайте. Так, что еще хотелось бы указать? Значит, у Натальи была мысль о том, что определить врага надо непременно. Да? То есть, понять, чтобы понять правильно инъекции, какие надо разрабатывать, надо понять, кто тебе враг. И принято, призвано как бы было посмотреть на своего Бога и на врага в его пантеоны. Здесь я не соглашусь с подобной позицией. Почему? Потому что если бы, скажем так, это, этот миф был бы интерпретирован правильно, то, наверное, возможно, мы бы не получили той ситуации, которую мы имеем сейчас. То есть понятие врага должно быть тоже нескольким образом пересмотрено. Напоминаю, что на первом уровне, на уровне первого круга, где существует сознание богов, там нет понятия вражды. Нет, как только появляется принцип вражды, это значит, что мы говорим об эгрегорах, мы говорим о культах, мы говорим о системах, но мы не говорим о разумах. Разумы не существуют на принципе вражды. Разумы существуют на принципе конкуренции. Разумы существуют на принципе взаимодействия по определенным законам. Но ни в коем случае это не вражда. Ни в коем случае, никогда. Отдельное спасибо Людмиле Ермолаевой за отличный анализ уникальности истинности. Я просто получила глубокое наслаждение, и действительно это, это было красиво показано, это и с художественной точки зрения, и с литературной, и с точки зрения анализа и логики в данном случае коллеги я всем рекомендую на этот пост посмотреть более внимательно. Еще раз мы прикоснулись с вами к тому вопросу, что же может являться мерилом той самой уникальности. Да, то есть мы никак не можем избавиться от осознания, что один человек должен быть выше другого. И понятие уникальность здесь равно понятию иерархии, как вот социальная лестница, иерархия. Но попробуйте увидеть, что новая система с сознанием человека на втором круге, на втором круге, где отсутствует принцип. Вражды, а есть принцип притяжения и отталкивания, должен изменить понимание внутренней иерархии. То есть не один выше другого. Что может являться показателем? да, Например, высказана была мысль, наличие и отсутствие магии. Но это мы имеем сейчас. А если мы будем опираться на этом уровне, на уровне второго круга на этот принцип, то мы получим с вами такую э, несколько ну, не из нашей реальности, но тем не менее все равно описанную систему власти как магократия. И поверьте, она еще хуже, чем теократия, демократия и так далее, и прочие кратии, которые означают слово власть. Они противны вот самой вот этой вот системы, потому что мы с вами говорим, что там, где есть внутренний контролер, понятие власти оно перестает быть чем-то другим, кроме как инструментом, а этот инструмент в первую очередь прилагается не к окружающей реальности, а к самому себе. То есть это инструмент для внутренней работы, но не для внешнего воздействия. Поэтому здесь вот иерархия друг с другом должна, наверное, немножко также претерпеть определенные изменения. Как это будет выглядеть, в каком сценарии, никто не имеет права вам сказать, потому что сценарий рисуется только после выделения принципа. Когда принцип как в качестве инъекции сформирован, и понятно, что он подходит ко всему абсолютно, тогда начинает разворачиваться и сценарии. Но когда принципа нет, все сценарии, которые мы возьмем, это будет чужеродная амела. Она опять подсядет на стол и опять станет паразитом. Так как слуга всегда становится паразитом при хозяйском дворе, когда хозяин слишком сильно возлагает на него свои Надежда, я попрошу проявить еще на экране тринадцатый принцип, который будет вам опять же демонстрировать важность принципа уникальности. Тринадцатый, последний принцип построения реальности называется принцип дробления. И говорит о он, что функция каждого уровня уникальна, и хотя имеет индивидуальную частоту, она обусловлена частотами всех уровней. Этот принцип тоже требует немножечко более глубокого осмысление и размышления над ним, то есть он вот так вот тоже сходу с кондачка не берется, но дам я вам определенную подсказку, да, как он может вам помочь в вашей дальнейшей работе. Дело в том, что уникальный, собственная уникальность, она будет позволит вам не только занять уникальную позицию в системе, но и выработать уникальную инъекцию вот ту самую уникальную инъекцию, которая подойдет к решению любой выявленной проблемы, потому что если уникальность проявлена, то соответственно и инъекция будет соответствовать ей, а не проблеме. Проблема вторична, уникальность первична. И вот это вот мы с вами должны помнить, коллеги. Отдельно я хочу поблагодарить за разумность, за недюжий интеллектуальный талант, наверное, можно сказать, и за серьезнейшую работу, которую вы провели, потому что вот если не поленитесь да, и пробежитесь от начала нашего обсуждения, начала нашей работы к сегодняшнему дню, то эволюция, Понимание станет очевидно абсолютно всем и каждому. И Алексей Кобелев, который проделал для нас для всех великолепную работу, и Анна, которая очень разумно расставила вехи в эффектах, на которые следует обратить внимание, Людмила Ермолаева с тем, что я уже описала ее удивительную работу по поводу истинности, и Сер, который провел великолепную, мало того, что он дает нам огромнейшее количество подсказок, точечный инъекционно тогда когда надо еще и провел огромнейшую работу по анализу нумерологических основ Феникс, Алена, Андрей, Леха. И последний вот пост, который я видела, спасибо Райда 9, которая очень красиво, в общем-то, точно и обоснованно, и очень емко описала систему, последний анализ взаимодействия кругов, что от чего зависит и что по отношению к чему является. Если вы также возьмете эту коротенькую, но очень емкую, очень прекрасную просто схемку, да, простота в данном случае здесь залог эффективности, да, и попробуйте тоже при формировании уникальности, инъекции оттолкнуться от нее, да, соединив ее с наработками Алексея и с наработками коллег, о которых, которых мы уже упомянули, я думаю, что у вас получится весьма интересная, интересная программа, да, которую останется только вот просто дорифтовывать, допрограммировать, доводить до ума. Литература, коллеги, которую мы с вами будем читать, это продолжение чтения Илиады. Он очень объемный, он очень емкий писатель, мы с вами видим, что у него много произведений совершенно различного толка, потому что он, по сути, успел закрыть своим творчеством все четыре вида литературы, о которых мы с вами уже упоминали. И, по сути, действительно универсальнейший универсальнейший автор, да? а, на мой взгляд, совершенно недооценен, недооцененный. А всё почему недооцененный? Не только потому, что он румын, то есть да, относительно англосаксов, такой несколько шовинистический такой взгляд, да, что даки это вообще это непонятные существа, непонятно куда их, то ли к кельтам, то ли к романам, то ли к славянам, да, они сами не знают. Но и потому, что в большей степени мерч работает не со сценариями, а с принципами. А принципы существующей системы не нужны, им больше все сценарий. Да? Поэтому Фрейзер мы издаем Фрейзера миллионными тиражами, а мерч Елиада остается для избрана. Да, мир Чи остается только для. Он, знаете, он как вот, мир -Илиада для Румын это как вот рерик для русских, вот приблизительно, да, его их понимают единица, но тот, кто понимает, гордится принадлежностью вот к этому, к, этому как бы, к принадлежности к одной крови. Да? А вот Те коллеги, которые со мной ездили в Трансильванию на Мистерии, знают о том, что Мирча и там просто национальный герой практически наравне с Дракулой. То есть они оба сделали Румынию великой, То есть, а, только Мирча и интеллектуально, а Дракула финансово, потому что за счет Дракули живут и живет вся Трансильвания. А, ну, вот это вот юмор юмором, но тем не менее это тоже были две инъекции, правда? Хотя Дракула придумал ирландец, что тоже добивает на мысли. Вот, поэтому читаем, продолжаем мир Илиада, но не только его, мы к нему добавим еще и автора, который в художественном смысле очень хорошо описал для нас работы четырех принципов отражения, о которых мы с вами говорили. Конечно же, я имею в виду Роджера Желязны и его Хроники Амбера. Месяц, конечно, мало для этого, но я думаю, что если вы откроете Хроники Амбера и начнете их читать, то в общем месяц пролетит незаметно, только не забывайте, что помимо этого у вас есть еще одна работа. Потому что произведение действительно великое, и там очень много чего зашифровано, и вам это, эти шифровки будет проще понять, если вы вот эти четыре принципа с 8 по 11 принципы, которые мы озвучили на этих занятиях, имеющие отношение именно к отражениям, будете держать перед глазами и постоянно так поглядывать на них, когда вы будете изучать хроники или хроники Эмбера в зависимости от того, как кто переводчик так и оно и звучит. Я читала в переводе Амбера, оно мне больше нравится. Амбера это янтарь в переводе <смех> с латыни, поэтому он так символичный, в общем, как символично. А помимо этого коллеги, мне бы хотелось, чтобы вы начинали уже вернемся к законам магическим, да, потому что в общем-то наше сознание уже достаточно, много видит и много понимает, умеет обращаться с различными концептами одновременно. И поэтому закон синхронизации он вам поможет в вашей дальнейшей работе. Звучит он так. Два и более события, свершившиеся одновременно, это более чем совпадение. Очень простой закон, очень короткий закон. Тем более он будет для вас понятен, когда вы будете думать над инъекциями, и, скорее всего, какие-то элементы этих инъекций ваше сознание, особенно если это сознание потенциально темного мага, уже попробует, конечно же, применить к реальности. Да? Ну, вы знаете, этот юморезку с точки зрения программистов, как только программист... Студент понимает, что он умеет писать программу, первым делом он что делает? Пишет вирус. Маг, который понимает, что у него получается, первым делом что делает? Порчу. Правильно. А зельедел, который понимает, что он умеет варить зелье, первым делом сварит какую-нибудь отраву. Это, это тоже святое дело. в общем, Короче говоря, это естественная практика, да, и поэтому Устройство сознания практика, оно не может не попробовать. То есть, ну, вот на злобабушке отворожу хотя посмотрю, как это дело работает. И поэтому, конечно же, очень многим захочется что-нибудь такое мерзопакостное, в смысле камерное сотворить с этой самой реальностью, просто посмотреть, как оно, собственно говоря, будет реагировать. Вот увидите, да, вот принцип синхронизации здесь будет работать постоянно. Да, заодно и понаблюдаете, если вдруг увидите, как он работает, заодно и понаблюдаете скорость реакции системы. Впоследствии это даст вам возможность проанализировать. Делаем инъекцию в первооснову порядка, система реагирует через такой-то период времени. Делаем перво... инъекцию в первооснову ненависть, система реагирует через такой-то период времени. Да? То есть увидите, каким образом она выравнивает и компенсирует сама себя да, и какими способами то есть она же это делает тоже не с бухты барахты да, она это делает по вшитым в нее алгоритмом если постоянно колоть ее иголкой в разные места можно увидеть как на какое место она реагирует в общем и, и составить определенного рода уже схему и кстати относительно схемы вот эта табличка план преобразований, которые есть, и она будет выложена с оставшимися принципами сегодня, я полагаю, на форму, попросим нашего замечательного админа форума выложить это дело все оперативно, чтобы вам это все тоже было видно. Вы можете взять ее за основу и туда же вот заполнять, заполнять, заполнять все выявленные проблемы, приблизительно так же, как сделала коллега, которая попыталась сгруппировать все, все системы, да, все, все выявленные моменты. Просто вы развернули эту схему, скажем так, в очень сложной форме, да, она в сложной форме сходу не заполняется. То есть начинаем сначала с простых табличек, то есть с котла, а потом уже из этого котла будем вынимать по группам, если это будет вам необходимо. А вдруг вы придумаете сразу сходу такую универсальную инъекцию, которая мгновенно преобразит реальность. Это же тоже нельзя исключать. Вот, поэтому здесь нам с вами нужно будет Поработать. Работы много впереди, и чтение, и наблюдение, и размышления, и, конечно же, командная работа. Здесь очень важно, коллеги, чтобы мы с вами, вот это вот вопросы командной работы, и я сейчас обращаюсь еще и к тем, кто пока в обсуждениях не принял участие, очень хочет, но стесняется да, или побаивается. Призываю вас этого не делать, а все почему. Дело в том, что Сегодняшняя наша алгоритмика сегодняшнего дня, да, в сегодняшней реальности, которой мы имеем свойство скажем так, существовать, она внедрила принцип о том, что командная работа возможна лишь только, во-первых, у тех, кто служит одной идее. Идеи происходят от эгрегоров да, или, в лучшем случае, от одного бога, но все равно от эгрегоров, поэтому если в твоем сознании и сознании твоего партнера присутствуют разные боги, работа невозможна. Вот это вот ошибка, которую мы должны с вами будем собственным же примером доказать о том, что можно в своем сознании носить своего бога и ходить со всеми богами, и без потери качеств и своей личности, и своего бога прекрасно взаимодействовать с другими системами и с носителями других систем, без потери свойств, без умаления уникальности, без необходимости унижения, ущербности, выравнивания себя под одну стандартную ребенку. Это раз. Во-вторых, мы с вами докажем, что сможем, по крайней мере, если у нас все получится, мы сможем доказать, что Сидение в одном и том же месте и в одном и той же временной линии было совершенно необязательное явление для того, чтобы маги могли работать командой. Да? Можем сидеть в разных местах, сначала территориально, потом временно, в разных эпохах, в разных реальностях и при этом прекрасно работать командной на поставленную задачу. Наработка и результат поставленный результат совершенно не умаляют индивидуальности каждого, если они происходят по правилам, которые хорошо описал Андрей, которые я... Уже озвучила, не буду повторяться, если это внутренний контролер будет у каждого, то ни собственная индивидуальность, ни индивидуальность твоего партнера даже случайно не пострадает от такой, такого взаимодействия. А значит, бытийная масса ни твоя, ни твоего партнера не может быть умалена. И тогда, возможно, тот принцип, который мы пока обдумываем, что относительно твоего роста растет и сознание тех, кто так или иначе имеет отношения в связи с тобой. И с тобой иметь дело не опасно ни людям, ни магам, ни гоблинам, ни эльфам, ни духом, ни полудухом, ни богам будет проявляться как раз именно в этом качестве. Кто его знает? А вдруг у нас с вами получится? По крайней мере, если мы будем работать так же, как мы работаем, то мы имеем все шансы добиться результата удивительнейшим способом и гораздо быстрее, чем нам даже то представляется. Со следующего нашего занятия мы с вами попробуем все то, что мы с вами уже знаем, отобразить на конкретных примерах, то есть непосредственно на мифах, на историях, на пантеонах. Нам нужна была эта работа по созданию своего собственного мифа, чтобы мы, что называется, не утонули в мифе уже имеющемся. Потому что та информация, которую передали для нас боги, это информация опыта, которым мы имеем право воспользоваться. Подчеркиваю, не обязаны, а имеем право. И изучение мифа, воссоздание связи со своим богом совершенно не обязует вас иметь такую же крепкую связь с каким-нибудь другим богом, только, только потому что вы погрузились в ее миф. Это та же иллюзия, от которой мы с вами избавимся, избавимся очень быстро, потому что это обман. У каждого своя связь, своя сила. Мы обязаны ее создать так, чтобы ни ты, ни твой партнер, ни твой Бог, ни сама реальность не претерпели от этого отрицательных, умоляющих ее изменений. А отражение более уж такое необходимо, было податливо взгляду и реальности и не претерпело бы никаких искажений, не несло на себе отпечаток обмана и не несло бы на себе отпечаток обрезанности и ущербности. Потому что Истина все-таки с правдой связана. Пусть опосредован через опыт, но связан. Попробуем с вами, коллеги, этого добиться. Я очень надеюсь, что наше занятие было для вас полезным, интересным, что вы нашли ответы на вопросы, на которые еще пока не находили, что все запутанные моменты были прояснены, а если нет, продолжим общение через форум. Я обещаю, что если мне придется вмешиваться то только по необходимости, когда действительно в этом будет нужда, И я с радостью хочу сообщить, что пока вот за ближайший месяц такого, такой необходимости не возникло, что меня крайне радует, вы прекрасно выплываете сами, еще и всех остальных за собой подтягиваете, что великолепно, это результат. Спасибо, коллеги. Хорошей вам плодотворной работы. Встретимся через месяц.